Здравствуйте дорогие друзья, На связи связь Женеров Павел, психолог по тревожным расстройствам. Сегодня мы говорим про детские травмы и их связь с неврозом. В большинстве случаев сейчас уже невроз начинает молодеть. И уже с 18 лет люди до 40 где-то сталкиваются непосредственно с обостренным состоянием невроза, с паническими атаками, тревожными расстройствами и так далее, различными фобиями. Так вот, изначально мы говорим о том, что невроз как таковой может быть только, условно говоря, в трех направлениях. Связанный со страхом за свое физическое здоровье, страх смерти, страх заболеть, со страхом за отношения окружающих, социофобия, переживания за мнение людей и страх за сойти с ума, потерять контроль, это ОКР, это обсессии и так далее. Получается, что направленности три – и очень часто эти проблемы идут непосредственно из детства, в принципе, но это не совсем из детства. Я вам сейчас это все поясню. В первую очередь нужно понять, что невроз не что иное, как процесс формирования неправильного мышления мировосприятия в целом. И этот процесс у нас непрерывный. Мы все время накапливаем, мы все время как-то воспринимаем мир вокруг себя. Каждый день, каждый день. И каждый день мы делаем какие-то выводы. И зачастую, в большинстве случаев невроз возникает у человека в результате накопления негативных определенных установок, мышления. Повышение его тревожности, неправильного восприятия То есть чем больше ситуаций в своей жизни он неправильно воспринимает Неправильно это с точки зрения того, что они вызывают негативные эмоции Такие как страх, злость, раздражение, обида и многие другие Чем больше он таких ситуаций воспринимает негативно Тем больше он соответственно, погружается в этот невроз, невротическое состояние и вот сам процесс, скорость, с которой происходит это накопление, это, конечно же, определяет то, когда человек столкнется с этими проблемами, в каком возрасте, на каком этапе своей жизни. И вот здесь в большинстве случаев ребенок, который рождается, у него как бы нулевая да, вот знание о мире, и у него никаких этих проблем нет, но он живет в социуме, а самый близкий социум это семья, родители, и он начинает копировать даже неосознанно, копировать картину мировосприятия или мировоззрения э, своих родителей. Если у родителя изначально есть повышенная тревожность, мнительность, эмоциональность в целом, то это значит, что э, родитель мыслит более категоричными категориями. Хорошо, плохо, правильно, неправильно, враги, друзья, э, опасно, не опасно. И это из-за этого у него, собственно, есть повышенная эмоциональность. То есть меня уважают, не уважают и так далее. И ребенок начинает... Э, перенимать эту модель мировосприятия, как бы обучаться у родителей такой манере мировосприятия. Ведь он других примеров не видит. И есть зачастую авторитетные родители, к которым просто ребенок ближе как бы можно сказать, по духу, по темпераменту. И он как бы принимает какого-то одного родителя. В сбалансированных семьях, где внимание уделяется ребенку, он может принимать и те, и те модели, выбирать саму, которая ему лучше. Но в большинстве случаев, если один из родителей тревожно-мнительный или эмоциональный, у человека возникает невроз. Это в большинстве случаев. Но есть еще две, это вот три случая, есть еще два, два. Это как раз те самые детские травмы. И вот здесь а, эти многие вещи, они а, в большинстве случаев, когда я вот работаю с людьми, у которых невроз, да, ВСД, а, панические атаки, тревожные расстройства, а, мы всегда уточняем, то есть, что было у человека. И у него всегда одно из трех. Первое, это кто-то один из родителей, либо это даже тот, кто воспитывал, например, бабушка, дедушка. Но бывают случаи, когда это неполная семья в детстве, то есть когда у человека вообще даже выбора нет, он автоматически берет манеру поведения одного из родителей, потому что он у него в принципе один. И это зачастую приводит к тому, что ребенок на основе, допустим, потери родителя или потери семьи делает просто очень жесткие категоричные выводы. Которые потом подтверждаются в дальнейшем в жизни. То есть, условно говоря, отец ушел из семейства, ребенок говорит, меня папа не любит. Он может такой сделать вывод, даже неосознанный. А потом со временем накапливать еще больше убежденности, что его люди не любят. И это приводит к развитию социофобии. Это как пример. То есть, есть всегда свои сценарии. То есть, второе, это неполная семья. Есть, вот оно, то, что ударяет по ребенку детской травмой. И еще один момент, это серьезный стресс в детстве. Какой-то стресс, который реально является э, тем, который может разделить жизнь на до и после. Например, это насилие. Абсолютно все, у кого произошло насилие в детстве, они с трудом могут это пережить и маловероятно, что они проведут свою жизнь, не столкнувшись с неврозом. Серьезные проблемы со здоровьем, когда на грани жизни и смерти человек, ребенок, он тоже формируется у него определенное мировоззрение, как то, что мир опасен, и что он в любой момент может опять же умереть, то есть то, что он находится в опасности, потому что он появился такой жизненный опыт. Ну и это могут быть и случаи, когда э, кто-то из близких людей, например, э, совершает суицид. То же самое, если ребенок делает вывод о ненормальности человека, то он, соответственно, тут же начинает беспокоиться за это. Или если с родителем его что-то такое происходило, какие-то моменты неадекватного поведения, или ребенок изначально э, сформировавшийся, он думает о том, что есть вокруг какие-то духи, его как бы запугивали этим, то он потом может уже вырасти, считая это вообще, в принципе, себя ненормальным, считая мысли такие ненормальными, и, соответственно, начать уже э, развивается невроз направление страха за свою психику в любом случае мы говорим о том что возникновение невроза она как бы про, ну как бы более вероятно при возникновении детских травм но не обязательно почему не обязательно потому что сама детская травма она как бы просто произошло что-то плохое что мы можем вспомнить но при этом в процессе жизни мы можем всегда проработать эти моменты, убрать эту эмоциональную значимость из тех ситуаций и убрать ту самую вот эту отправную точку возникновения невроза в будущем. Также вот этот путь работы с восприятием позволяет, вот если невроз условно говоря, представьте, вот он накапливается, накапливается, накапливается, хоп, человек начал работать над восприятием, над своими убеждениями, и он это все спускает на нет. То есть он снижает эффект от того, что у него была детская травма, что у него была специфика восприятия, и соответственно он может просто обойти невроз, то есть не попасть. Кто-то может просто поддерживать себя на достаточно хорошем уровне, включать йогу, медитацию, но опять же не на этапе обостренного состояния, на ранних этапах, когда он понимает, что ему это нужно, и он просто поддерживает свой невроз на одном уровне. И таким образом всю жизнь проживет, не столкнувшись с обострением. Так вот смысл в том, что все это относится к эмоциональным расстройствам и гибким расстройствам, которые поддаются коррекции. И даже если у человека есть детские травмы, это не значит, что их надо убирать, их никогда уже не уберешь. Надо менять свое восприятие этих травм, восприятие других ситуаций, которые потом стали искаженно восприят... восприниматься на основе этой травмы. И таким вот образом человек убирает за счет изменений восприятия к самой травме и меняет ее отношение к себе к этой травме и она перестает быть травмой травматичной эмоционально значимой ситуации как таковой плюс прорабатывая остальные ситуации которые он с этой с искаженностью начал воспринимать он убирает и последствия этой травмы все и получается, что он настраивает свое восприятие на дальнейшем. Он в дальнейшем поддерживает и правильно воспринимает ситуации в жизни. И еще и разобрал все, что было в прошлом. И вот таким образом он просто уходит, даже имея вот эту детскую травму, которая потенциально приведет его 100% к неврозу. Он может, если... То есть 100% если он не работает над собой. Если он начинает работать над собой, то он сможет эти вещи остановить, не допустить и так далее. И, соответственно... Эти все вещи они обратимы, но в любом случае здесь как э, люди, э, то есть если он родился в неблагоприятных условиях, ему придется над собой больше работать, чем человеку, который родился в благоприятных условиях, у него не было этих и сильного стресса, и неполной семьи, и научения от родителей, и не было других каких-то психологических детских травм. Если остались вопросы, пишите в комментариях. Э, всем пока.